приветствую вас дорогие зрители и подписчики моего канала во первых хочу поздравить всех с наступившим 2016 годом пожелаю всем счастья, успехов, здоровья, любви, долголетия счастья еще раз, самое главное здоровья ладно, приступим вот неожиданно 31 числа пришла вот куча посылочек разных мелких всяких И давайте приступим, будем их открывать значит первая посылка это заказы у меня знакомый это что-то, ага, посылка еще и скрывалась. то есть то ли она просто прорвалась, то ли что. Посылка была приоткрытая, оценена в 2 доллара, это для трубки, аксессуары для трубки, сейчас посмотрим. Да, это они, это они, писалось как нержавеющая сталь он с этим делать будет я не знаю это, наверное табак набивать еще что-то делать ну, ссылочки оставлю все ссылки будут под видео также действует программа бесплатный посредник можете участвовать я делаю для вас заказы идем дальше это это у нас ручка оценена на 286 скрываем ручку я заказывал себе не ручка так, больше ничего нету нету это не ручка это лазер угу. это лазер так мы наверное не сможем проверить сколько у меня нет батареек он наверняка батарейками не комплектуется так Danger. Дерёмся, что куда тут, а, никак не найду, куда стоит батарейки Вот батарейки вставляются сюда, но ну, не пойму, две мизинчиковые наверное, так давайте сейчас поищем две мизинчиковые батарейки, так, да дорогие друзья, нашел две мизинчиковые батарейки вот такого плана, вставляем, что мы получаем о мы получаем вот такой вот лазер знаю, видно вам мне? давайте маленько притушу свет вот. да вот такой лазер насадочка вот видите изменяется рисуночек угу. да, я забыл про него что я его заказывал заказ был сделан недавно то есть это дошло где-то меньше чем за две недели Да, вот просто лазер горит да. Все, давайте продолжим далее Так, Дальше что у нас Это написано трипод Это я так понял, как который я заказывал Подставку для телефона Я заказывал два с половиной месяца назад Я уже отсудил за нее деньги С Алиэкспресс Поспорил уже вернули деньги за нее она вот возьми и приди ладно будем смотреть как им вернуть деньги да это она это подставочка подставочка для телефона такая вот подставочка для телефона телефона ну что могу сказать фиксируется да крепится но это не алюминий как было написано это пластик Значит, вот так вот ладно идем дальше идем дальше дальше у нас что это не написано что оценено а на 2 доллара сейчас посмотрим что написано просто я не разглядел так посылка пусто а это спички это я заказывал спички как бы должна быть водонепроницаемая упаковка но вряд ли она вот непроницаемая я хотел заказать походные спички чтобы не попадала вода но я думаю здесь вода попадет причем довольно таки просто отлично Далее что у нас, что у нас вот это, это вот посылка для меня тоже загадочная. Аккуратненько попробуем ага, это тату, которые тоже шли очень долго, два с половиной месяца. Да, заказывал я их очень давно. Я уже и думал, что они не придут. До да, этого татуировочки заказывали у меня. Вот они. Вот они, вот они. Кстати, что-то про них не спрашивают. Надо будет сказать, что они пришли. Да. Вот они временные татуировки. Кстати, пробовал клеил. Да, хорошо они держат, но единственное, что на меня повышенная волосатость, так что на мне они плохо держатся. Надо на гладкую кожу. На гладкой коже будет смотреться замечательно. Так, татуировочки. И вот эта вот посылка. Я ее специально оставил на потом. На потом. Здесь у нас в этой посылке. В этой посылке. Вот. Все. Больше ничего нет. Пустая. Здесь у нас в этой посылке вот такие вот застежки. Эти застежки. Эти застежки. Для браслетов браслетов выживания которые я заказывал браслеты выживания ссылочка на видео будет сверху я их буду переплетать и переплетать буду как раз вот на эти застежки и вот этими застежками я открою серию видео по плетению браслетов и по завязыванию темляков плетению темляков так что подписывайтесь смотрите следите за каналом будет очень много интересного всех жду на своем канале. Ну, еще раз с наступившим Новым Годом. Всем счастья, здоровья, любви и успехов. Спасибо, всем счастливо.